Друзья, всем привет! Сегодня мы будем с вами говорить о новых соцсетях, которые либо создат Дональд Трамп, либо на которые он перейдет. Потому что statistically, как сказали бы американцы, как сказала бы я, статистически запросов под названием Дональд Трамп, Дональд Трамп, обращение, речь Дональд Трамп, громадное количество в два раза превышающая любую информацию, которую несет Байден. Но и этот забаненный аккаунт Дональда Трампа оставил людей в информационном вакууме, особенно те, кто его поддерживает. Вы знаете, что на него было подписано 80 миллионов человек. Да что там говорить? Я вам скажу, что у меня тоже открыт аккаунт в Твиттере. У меня нет ни этих, как их там, фолловерсов, никого я не фоловываю, кроме двух человек. Первый был Дональд Трамп, а второй был Илон Маск. Так вот, Дональда Трампа забанили, а Илон Маск удалил свою страницу сам. Вы вообще знаете, он такой очень интересный персонаж. Скорее всего, он прекрасно понимает, что сейчас происходит на его родине в ЮАР. И он прекрасно понимает последствия определенной политики. Поэтому недавно у нас прошли такие слухи, что Дональд трамп младший и Илон Маск будут открывать свою социальную сеть ну, я вам хочу сказать, я буду, наверное, первой, кто туда перейду, вот сразу не размышляя и Я давно говорила, что монополия Фейсбука и Гугла ничего хорошего не принесет. Я давно говорю о том, что э, то, как они цензурируют свои площадки... Ну, это просто... Этому даже завидовали все продажные медиа. Это я вам могу сказать точно. Причем вот недавно у нас Владимир Путин сказал, что... Соцсети являются главными пропагандистами. Но я вам хочу сказать, да, ведь Дональд Трамп фактически проиграл войну не Джо Байдену, а проиграл войну соцсетям. Потому что вот как раз все эти соцсети и не пропускали информацию и дискредитировали Трампа, и такой поток гадости, который вылился на него за в течение четырех лет, наверное, ни один человек в мире таких вот критических обзоров, такого высмеивания, оскорбления никогда не получалось. Но недавно произошло такое классное событие, есть у нас такая социальная сеть ГЭБ, и Дональд Трамп впервые после того, как он уже перестал быть президентом, Туда, там зарегистрировался Там же зарегистрировались его юристы И очень многие люди Сразу стали Регистрироваться на этом ГЭБе Причем сначала он же перешел На парлер И как только он перешел на парлер Сразу Apple удалил из своих App Store Эту социальную сеть Затем Amazon просто В нарушение всех договоров Удалил ее Из своих серверов И получается что ну, представляете, какое количество труда, денег, какое количество рабочих мест, вот все одним своим единым решением они уничтожили. А почему? Ну, потому что они сразу стали рассказывать, что ай-яй-яй, ой-ой-ой, там сидят одни правые националисты. Ну, то есть, понимаете, если ты можешь открыто высказать, что мне не нравится этот человек, а он черный, а он мне не нравится, ну, так случается, тебе не нравится кто-то белый, кто-то черный, кто-то азиат, кто-то араб, тебе бывает что не нравятся люди ты не бывает что не согласен с их политиках ты не бывает что не согласен с их высказывания но этого говорить нельзя то есть им всем можно а тебе как вроде как белому большинству нельзя ну вот вот вот такая нынче политика поэтому парлеру уничтожили причем недавно генеральный директор Сио, как у нас так говорится, ушел со своего поста, точнее его ушли со своего поста, потому что он сказал, что я буду продолжать ту же политику и высказываться на нашей соцсети имеет право любой. И мне очень интересно и, конечно, я знаю, что сейчас Твиттер несет убытки, и с большим удовольствием я сразу закрою свою страницу и перейду в ГЭП, МЭП, куда угодно, во вновь созданную соцсеть соцсети Трампом и Маском, потому что, ну, вы знаете, ребята, я понимаю, что есть темы, которые, ну, как там, детская порнография, там, терроризм, убийство и так далее, и тому подобное, которые, конечно, нельзя... Но все остальное, простите меня, я имею право придерживаться религии, которую хочу, или вообще ни в кого не верить. И я имею право высказывать свои мысли, не думая, ой, обидит это чувство верующих. Или обидит это чувство неверующих. Понимаете? Любой человек имеет право верить в теории заговора. Любой человек имеет право следовать какой-то определенной религии и говорить, что она единственная. То есть человек имеет право на высказывание своего мнения. Это очень важная поправка в американской конституции. Право на высказывание своего мнения. Нравится оно вам, не нравится – а это как бы вас не касается. Все, что не приступает закон, ребята, это мое личное право. Хочу я рассказывать, что существует гипстейт и теория заговора, хочу я еще что-то рассказывать, я имею на это право. А вы имеете право соглашаться со мной или нет? Ну так вот, я буду изучать эту сеть ГЭП, потому что мне... Очень интересно, следующие шаги Трампа, я считаю, что при его президентстве всем жилось достаточно неплохо и очень много чего он сделал для этой страны. И, конечно, мы сейчас увидим борьбу в интернете, потому что, естественно, мы увидели, что социальные сети как раз и формируют мнение людей. И если исключать одну сторону из этой борьбы да, за умы, особенно молодежи, ну тогда эта борьба нечестная. И я буду очень рада, если они создадут новую сеть, и вот эта монополия Фейсбука, монополия Ютуба и Гугла, Твиттера, она вся уйдет, ну, растворится. И этим компаниям придется бороться за своих подписчиков, чтобы они оставались у них в, в соцсетях они а переходили в какие-либо другие. И я думаю, что это очень правильно. Это очень хорошо. И это будет очень классно для вообще всего мира и для нас всех. Все, ребята, пока-пока. Обязательно не забывайте подписываться на канал, писать свое мнение в комментариях. И увидимся с вами в следующем видео.